Всем привет! Сегодня хочу показать один действенный способ как очистить стекло камина от копоти. Копоть может появиться из-за неправильно подготовленных просушенных дров, из-за неправильной методики розжига камина или отсутствия в вашей каминной топки, системы чистое стекло. У меня буквально это была третья. Третий прожек камина. Мне еще учиться и учиться. И как результат, вот имею такое вот стекло закопченное. Камера плохо передает, но оно реально закопчено. Если руку поставить, желтая. Соответственно, это не очень красиво. Пользоваться камином с таким закопченным окном, стеклом, через которое не будет видно вообще огня. Какие есть способы очистки стекла? от копоти. Народные средства – это газета а, с пеплом. Честно, этим способом я не захотел экспериментировать. А, пепел все-таки а, такой, как песок мелкозернистый материал и есть вероятность поцарапать стекло. Может быть и не поцарапаю, но все же при стоимости а, дверца стекла две, три, примерно две трети от самой каминной топки рисковать не хочу. Второй народный способ это нашатырем отмыть, можно им, но при отсутствии его, соответственно, еще не пробовал. Есть специальные средства, химия бытовая, для очистки каминных дверц, окон, стекол от копоти, тоже пока не сталкивался, поэкспериментирую. И один метод который буквально сейчас я испробовал в интернете еще не находил такой это использование меламиновой губки для очистки меламиновые губки у нас были куплены в AliExpress, в принципе они продаются в любом магазине фикс прайс в бытовых всяких магазинах на AliExpress цена очень привлекательная выходит что одна губка стоит где-то 3 с небольшим рубля ссылку скину в описании под видео Меламиновыми губками можно мыть все что угодно начиная от кафеля сантехники Сейчас вот попробуем каминную топку, стекло отмыть, обувь можно мыть, кроссовки, сапоги и так далее. Единственное, категорически запрещено мыть ею посуду, средства, ну, всевозможные предметы, столовые. Все, что касается у нас, прикасается с пищевыми продуктами и, соответственно, контактирует с нашим организмом с пищеводом. Итак, нам для очистки понадобится просто меламиновая губка и вода. Я подготовил ведро воды, просто-напросто смачиваем губку и начинаем тереть, без каких-либо средств мы прекрасно оттираем копоть. До этого я сейчас пробовал средства для очистки стекол. оно еле-еле справляется на местах слабо закопченных. Итак, поехали! Буквально 4 минуты и наша дверца камина кристально чистая, без каких-либо химических средств, просто-напросто меламиновой губкой. Надеюсь видео было полезно. Ставим лайк и наслаждаемся огнем камина.